Просто жесть, а -а -а! А -а -а! Это просто а -а -а! ребят, всем привет! Вы на канале Видео Бэйби. С вами папа и дочка. Но прежде чем вы сейчас будете смотреть одно из самых бомбезных видео на канале Видео Бэйби. У нас еще таких видео не было. Вы должны сейчас Обязательно подписаться на наш канал. Те, кто не подписан, нажать на красную кнопочку и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о чем? О наших новых видео. Да, и у нас сразу будут выходить новые видео, и вы будете их сразу получать. Ну все, ждем. Подписывайтесь. Раз, два, три, четыре. Пять! умнички, спасибо большое! И следите за нашей жизнью. У нас очень крутые фотки в винсте. И ссылочки да в описании. И сегодня финал конкурса! Кто выиграет наушники Powerbank? Смотрите до конца, не пропустите! Сегодня мы будем переодеваться, а папа будет одевать мою одежду, я буду одевать его. Но это будет космический юмор, ребят. Это будет есть, не поменяться с не... телами. Дочка, челлендж, челлендж да. поменяться телами, да. Если что, это не воспринимать, это всерьез, все это просто для видео, это шутка. Это шутка. Это шутка. шутка, реально, так что я не знаю, я сейчас какой буду дурачок. В вещах, потому что все они на меня будут маленькие, на леру будут все большие. Огромные. Огромные. Ну что, смотрим. Поехали. Фу. Школьную форму одеваешь ты. Да. Да. А, а, я, а ты тогда будешь вот этом в моем. Хорошо. Окей, то поехали. Поехали. Так, мы выбрали образ. Это школьная форма с рюкзаком Лерона. и я ее сейчас буду одевать. А Лера оденет в том сейчас, в чем я. Ой, мама, не горюй. Я буду какая-то. Короче, ребята, нас всех сейчас стащат. Нормальный. Надо же меня бы... сломать. Надо ремень. Придерживай. Папа. Вот, ребята, вы понимаете? Вот, смотрите. Она на меня все большое. Она на меня все маленькая. <съем> Я вам. Папа. А. У тебя в рюкзаке а у меня айфон. Хотя, <съем> слышишь, ты на меня похожа, реально, ребят. Эй, гайс, у меня все. Найс, найс. Какого договора? А это типа я? типа да. Ребят, как вам этот образ? Если вам реально нравится, но ставьте комментарий обязательно. Какой образ у меня был самый лучший? Пишите. И какой образ был самый лучший у Леры? И какие самые хреновые образы у нас фиговые были? Он мне всегда рассказывает, что у нас одинаковые этот. Одинаковая фигура. Что за одни размеры? Ну... Так я в лес, Лера, А я! Я, я во все в лес, ребят, смотрите. А понимаю, а я. Ну так тебе понятно. Ого, тут еще один человек лезет. Леоня, посмотрите, как круто. А прикинь, я в школу в третью приду. Я вот так приду в школу и скажу, извините, э, вашей классуха, я буду это, заменять э, Валерию. Она заболела. Во. Она заболела. Ну это придешь в школу, я не против. Давай. Слушай, я себя смотрю сейчас со стороны, я всё... На. А, сейчас я иду для А ты что переделаешь? Что ты мне дашь? Это его. Это я на тебя. Это ж ты такая. Я Ты ж там красишься, там что-то там танцуешь, там. А да, ну смотри, если я так сделал. Ух ты! Это ж ты так делаешь всегда. Я знаю. Трусы видно. Трусы видно? Да не гони. Ребят, теперь у нас другой образ. Лера одевает вот это вот мое. Джинсики, рваночки и кофточку. Папа, давай, делай вот так. А Типа спортивный. А, это это у меня не спортивно. А, ну это ты. У меня спортивная. Ну как? Как мы, ребята? Так смотри, у меня ляшечки еще такие, ну, неполные, да? Папа. Ого, обратно! Ребят! Это жесть! Это просто жесть! топик такой! Прям смотри. У меня, наверное, лучше идет, чем тебе. Смотри, папа, ты в понделе ведешь школу, без меня. То вот просто физкультура, физкультура в понедельник. Все, так я значит за тебя зайду и так. Скажу, я буду за Леру Павличенко. Ну что, одеваем следующий образ, там одна так что не надо. Одеваем следующий образ. Да? Поехали! Вот так вот я просто себе провожу время пойду. Меняется образом твой спортивный лук против моего ежедневного. Окей? Okay? Ну как, Фрэнк? Ребята, знаете, обрадует, что вот это вот хоть хотя бы как-то держится. Не такой же я и жирный. Ребята, все. Оно с меня не спадает. А ну-ка, отойди, Посмотри, покажи сюда. Вот то у тебя тоже вроде нормально. У меня просто жопа чуть больше, чем у тебя. Чуть-чуть! А ты похожа пить... на меня. Ребят, похожа на меня или нет? Айфон где? А, сразу iPhone. Ну да, я постоянно с iphone И теперь еще татуировку, короче, на, на белом, на левом плече сделать. Вот Сказал вот. бы, я сделала. Угу. Ну, ть -ть -ть. ну как? <связывая> теперь, я в спортивном, в футболке боксер, в спортивных штанах. И теперь Лера в платье в своем красивом сиде. <связывая> я не знаю, как я это буду одевать. Это, наверное, такая большая интрига. И вы будете... Вы сейчас будете в шоке. Ну, я я попробую ему натянуть. Ну... ну я тоже так покручусь. Ого! Ого! Ого. Ты ну, смотри. Я, я вот так буду. А. Ну тебе прикольно. Аня что, что ты такое вообще? Что это за беспредел? Я не понял. А? Ты ж толера, больно. А, а ну, харе. Ого! Так, короче, ребята, как обычно, у нас вот такая вот проблемка маленькая. Ты так, на секундочку. Боже мой. На кого я похож, Лера? Все, тебя нет. А ну, отходи. Опа. Ребят, на кого я похож? Это просто жесть. Я похож на полного пи-пи-пи-пи-пи. Я хочу пи Покрутиться? Она на спине, это вообще кошмар Там, наверное, сейчас все, все заливаются Пальчик, а вот так Хорошо Вот так? Да, Нет Вот так Вот так? Да Ребята, это все прикал. Ну, в общем, вот такая вот Если бы я в тебя превратился бы Я бы выглядел бы вот так Но, если честно, мне не идет, фу мне не нравится, ребята, только а пожалуйста. А мне хоть удобного. удобно в этом все. Не гоните там, что я там на кого-то похож, ребята, это а я, шутка. Ребята, а я хочу вот так ходить, мне нравится, мне удобно. А мне тоже ты, так. Только выровняйся, я же не такой горбатый. Такой. А ты вот так, вот это Лера. Да, ты так будешь постоянно. Сейчас увидите, самое какой будет у нас образ. Самое худшее у него уже позади. Да? Да. Но осталось не так уж много. Осталось вот чуть-чуть еще тут. Сколько? Несколько вещей и жесть, и все. Что тут еще осталось? Ты эти не хочешь, Мира. Да. Она сказала, она одни штаны не хочет, мне. В общем, я одеваю красную майку. А я... Это последний образ, ребят. Ребят, последний образ. И будет конкурс! Mm -hmm. Ребятки, вот такой вот у нас образ. Шортики. Майка. Как ты здесь оденешь вот этого? вот? И фулкэп. Она на меня топиком, а на тебя что Будет... Ну, просто шорты не взяли, дома не оставили. Не взял ты. Не взял я джинсовые шорты. У нас был большой дождь, мы пока перенесли все с квартиры в студию в нашу. Ну давай, я одену. Окей. Шорты я уже одевал, мне сейчас только вот эту фишку. А ты сейчас одеваешь мой лук. Я не против. Окей? Да. Так подожди, я хоть ширинку застегнул, застегну. застегну. Ну главное. все, поехали. Сказала, что он худей меня. Ну ладно, чуть-чуть И так, слышишь, мы все твои вещи практически на меня налезли. Ну чуть-чуть. Ребята, та же проблема. Та же. А у меня, ты знаешь, мне не давят. А мне они большие. Вот я себя хорошо чувствую. Реально. Очень хорошо. Ну, в таком образе. И обратно видно. Вот такая я, Валер. Видно телефон. Но зато тебе... Ты знаешь, вот кому-кому, Лера, ну тебе реально... В моих вещах офигенно. Вот тебе прикольно. Ты знаешь, они как-то даже больше, и они дают тебе такой рэперский вид. Вот скажите, вот на самом деле же так. Мои вещи на мне как-то, ли как на каком-то, блин, на пи -пи, или на, блин, ну я не знаю, ну как клоун реально выгляжу, я знаю. Ребята, так что вы сильно не осуждайте, не пишите там гадостью в мою сторону. Это реально видео было шуткой, и это было все что ты делаешь? Не надо. И это было все именно для вас сделано. Ну, такой вот образик у нас. Хочу, я еще трусы я ну, наш, наш беспредел. Вы Посмотрите, сколько вещей. А -а -а -а. Вот это все, все шмотки. Пошел. Лера в моей... Так тебе так идет? Я тебе вообще... Я прям кричу. Не кричи. Но я не буду кричать. <свят> И осталось несколько образов, но Лера не хочет, короче, вот эту фишку одевать. И мне последняя футболка осталась, но мы уже решили, мы уже так устали. Пришло время конкурса, мы в Инстаграме будем разыгрывать вот такие вот беспроводные наушники AirPods и беспроводной PowerPack. Все помните условия? Те, кто участвовал в нашем конкурсе, на нашей страничке в Instagram, именно под постом добавлял своих друзей каждый коммент один друг. Те, кто сделал больше комментариев, конечно, у него больше возможностей получить эти призы, ребят. Будем два раза играть сейчас. Все будет ага. как в карусели, и Лера будет пальцем останавливать. Начинаем с наушников. Прошлую игру вы видели все. Как выиграли победители. Беспроводные наушники. Сейчас мы играем обратно. Главное, не расстраивайтесь, потому что конкурс продолжается. И на следующей неделе мы снова разыграем... Беспроводные наушники. Так что, с сегодняшнего дня обратно конкурс. Главное, зайдите в наш инстаграм условия и подпишитесь на нас. Обязательно, потому мы что проверяем. мы проверим, да. И отмечайте друга. Чем больше друзей в каждом комментарии, тем больше у вас шансов. Реально. Да, Ну давай что? Уже. Начинаем. Вот наша страница вы видите. Окей, заходим на пост, который у нас был. Да. Скоро будет новый пост вот здесь. Да. Да? Да, да, да, давай. Вот, похожий на вот этот. Открываем. Ребята, вы видите все этот пост. Здесь 3468 комментариев. То есть это сколько людей сейчас играет. Это безумно очень круто. Спасибо всем, что вы участвовали здесь. Ну что, продолжаем, не будем тянуть время. Я уже... Играем на вот эти вот беспроводные наушники. Но сейчас проверим, кто же счастливчик. Окей? Да, да. Ну что, поехали. Раз. Два, три. Давай до верха, потом сверху вниз. Да. да, ну и так и будем. Поехали. Финал. Поехали дальше. Шевчук 9856. Смотри сколько комментариев. И каждого друга отмечал. Ты посмотри, сколько у него. Говорил же, говорил. Э, никогда не выигрывала, хочу выиграть. Ай, красава! Очень вас люблю, хочу очень сильно выиграть наушники. Вот и все, дорогуша, ты выиграла наушники, реально, я аж покраснел, наверное. Оно так интересно же в душе, да, что-то. Ты реально, ты хотела выиграть наушники, ты выиграла. Мы поздравляем тебя, реально беспроводные наушники. Так, а на подписанного? Да, мы сейчас проверим, Дальше. Ты посмотри, видишь сколько? Mm -hmm. Большинство шансов, она очень много указывала друзей. Я же говорил, чем больше надо указывать. А ты тоже хотела играть, тебе надо тоже было. Давай проверим. Да, подписано, Нет. Подписано. подписано. Подписано, все, окей. У тебя три дня, обязательно напиши нам э, в, в директ. И мы отправим тебе наушники, окей? Так, поехали. Ты или я, карусель? Ты это, я убираю. Хорошо. Ну все, сейчас кто-то выиграет пауэрбанк. Ребята, конкурс Прикольно? продолжается. Так же самое сейчас, с этого дня новый конкурс. Прикольно, что ты Два раза? Да это будет жесть. Это вообще будет жесть, я тебе говорю. Я сейчас еще пауэрбанк заберу, у меня сейчас истерика начнется. Окей, раз, два, три. Поехали. Ну, же не будешь? Я хочу еще а, да. Поехали. Ну, пальчик. Пальчик Кристина, да, получается. Вот это она да, или да, нет? Да. Проверь. Подписаться. Подписано. Видишь, она тоже очень У. много раз Ого. написала. Ого, она друзей поотмечала. Из-за этого она и попала. Смотри, она же отсюда. Она человек 15, наверное, отметила. Ну что, Кристинка, поздравляем тебя. Ты выиграла этот беспроводной пауэрбанк. Наушники. Какие наушники? А -а -а. Ты че? Наушники мы только что разыграли. Yeah. Поздравляем тебя. Это реально офигенная штука. Пользуйся ей на здоровье. Но ты победитель. Ну что, ребят, вот так прошел конкурс половиной тысячи человек участвовали в этом. Нам безумно приятно, но конкурс продолжается. Вы не огорчайтесь, пишите просто больше-больше людей. Отмечайте своих Виде? друзей. выигрывали те, кто писали... Много. Чем больше вы напишите, тем больше у вас возможностей. Вы один можете написать, посидеть, наверное, там, минут 20-30, да? И отметить, это. Вот только что два человека, которые написали очень много комментариев. Очень много. И вот вы, вы свидетели. Никакого обмана. Вы реально увидели, вы что люди ни одного друга отметили. И у них мало очень шансов. А у тех, кого реально целую ленту. Ты знаешь, вот так и самому можно в каких-то конкурсах участвовать. И тоже понаписывать, наших тысяч тысячу. Просидеть с утра до вечера, а вот так вот тысячу влупить. По-любому, блин, считай, три с половиной тысячи участвовало. Тысячу человек написали. Ну и надо еще найти. Еще надо найти, да, чтобы сколько подписчиков было. Ну окей, ребят, поздравляем вас. Обязательно, у вас есть три дня победителя. Напишите нам в директ, и мы отправим вам наушники и пауэрбанк. А для тех, кто не выиграл, не расстраивайтесь. У нас конкурс. постоянно конкурс. Окей, правильно Лена говорит. Ну что, ребята, надеюсь, вам сегодня видео понравилось. До следующего видео, до следующего рэпа, до следующего конкурса. Он начинается. Всем пока!